Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот только что закончилась оркестровая репетиция, оркестровая сценическая репетиция «Полуперепиковая дама». Я в Минске первый раз, солист Маринских театр. Меня зовут Михаил Веков. Очень буду рад, если вы придете на спектакль. Обещаем, будет очень жарко, потому что вы слышите хорошие голоса. Я не, не, не раз слышал выдающиеся белорусские голоса белорусов. И вот сегодня вам могу сказать, что Маша, которая будет петь Лизу, это уникальный голос. Рекомендую прийти и послушать. Хорошего вам всем вечера и ждем вас 19 апреля. Всего доброго.